Всем приветик. Действия человек? Сейчас человек бездействует, потому что слезы. Слезы нужны, когда глаза высыхают. Для слез питание это влага. Влага как раз и является нашей слезы. Всем пока.